правительство обстреливает мирное население Донбасса. Об этом британский журналист Грэм Филлипс рассказал на благотворительной акции в Лондоне. Он организовал аукцион своих фотографий, сделанных во время войны на Донбассе. Документы о своих задержаниях, куртку с символикой Новороссии, в которой он работал в Дебальцево. Средства от продажи пойдут в помощь больницам ДНР и ЛНР. Грэм Филлипс является одним из немногих европейских журналистов, который критично относится к позиции Запада. Он акцентировал внимание на положительной роли России, в решении конфликта, отметив, что Европа сейчас занята информационной войной. Он продолжил, что если бы британская общественность знала о геноциде, который развернул Киев, их мнение было бы другим. Тогда люди бы не позволили отправить военных инструкторов для обучения украинских военных, отметил он. Филлипс дважды задерживался украинской службой безопасности за поддержку ополчения, попадал в обстрелы и был ранен. Он рассказал, как люди теряли своих близких, как плакали на руинах разрушенных домов, как он сам попадал в перекрестный огонь и как с другими людьми бежал весь в дыму. В итоге он отметил... «Если бы не Россия, верьте мне, мы видели бы ситуацию на Донбассе такой, какая была в блокадном Ленинграде во время Второй мировой войны. Россия помогает чрезвычайно». Он отметил, что люди, пришедшие услышать правду о войне на Донбассе и преступлениях Киева, тоже делают большой вклад в решение украинской проблемы.